Всем привет! Иногда на камеры наблюдения попадают такие моменты, в которые никто бы не поверил, если бы не увидел их на записи. И сейчас ты увидишь лучшие из них, которые я собрал в сегодняшней подборке. Сначала может показаться, что эти девушки чересчур заботятся о своей машине, просто они знают, как паркуется их соседка. Интересно, зачем этому медведю понадобилось постельное белье? Когда сетевики из Арифлейм пытаются добраться до тебя любыми способами. Здравствуйте, меня зовут Максима из компании Reflame. Наверное, именно так Майкл Джексон учился своей коронной фишки в лунной походке. Кажется события в следующей части Форсажа будут проходить в Китае. Этот парень в будущем точно станет инженером ОТК. Наверное эта кошка решила отомстить хозяйки за то, что она не накормила ее вовремя. По выражению лица этого парня можно понять, что сегодня точно не его день. Кажется этому парню не стоило так сильно давить на клавиатуру Настоятельно рекомендую проверить вовремя ли вы накормили свою кошку. Я кажется понял почему посылки не могут прийти вовремя. Интересно из чего сделаны зеркала на этой машине. Интересно, как он собирается ее потом завести. А, ну все понятно. Когда паркуетесь на склоне, убедитесь, что у вас исправно работает ручник. Мне непонятно одно, зачем продолжать идти дальше по свежей стяжке, когда ты уже провалился в самом начале. Сколько людей страдает от этих стеклянных дверей? Но оказывается не только кошки могут мстить за поздний обед. По-моему такого крика испугался бы не только медведь. Когда друг сказал поверни здесь, я знаю там короткую дорогу. Невозмутимости этой коровы можно только позавидовать. Если вы до сих пор не понимали, что такое вакуум, то вот вам наглядная демонстрация его в действии. Наверное, каждый так танцует в душе, когда получает долгожданную посылку. Когда во всей шаурме тебе нравится только курица. Видимо, эта кошка понимает, что чем больше хозяйка заработает денег, тем больше она купит ей вкусняшек. Женщина решила убрать мусор возле входа в дом, но она точно не ожидала, что он сможет ожить. Тот момент, когда тебе лень совершать лишние движения и судьба за это наказывает. А потом он сказал друзьям, что так и было задумано. Тот момент, когда ты уже в предвкушении, что почти закончил работу, но все оборачивается не в твою пользу. А вы когда-нибудь видели голодный мусорный бак? Кажется, этот парень и сам не ожидал, что так просто сможет найти нефть. А кого вы ожидали увидеть при выходе из туннеля? А сегодня по прогнозу возможны осадки в виде котов.